У всех любителей видеоигр, прошлое падение далось очень сложно, Сумервайл, продолжение Наш человек упал, только не говорите, что мы сейчас к нему, да, будем спускаться? Наш человек, человек, который нас спас, даже так скажем Так, на, на левую кнопку, а ты уже что-то давно в нее не заходил Куда, куда, куда, аккуратней Так, сначала пойдем посмотрим, живой ли он там Или стоп, или здесь что-то можно найти А, точно, здесь бегать нельзя я вспомнил Так, теперь мне интересно, куда мне, стоп Ага Залезть мне не дадут Ну, значит, нам в любом случае только к нему Ну, по крайней мере, я так это вижу Интересно, сколько здесь геймплея Опа, лестница А вот это уже странно Если честно Сейчас, короче, окажется, что он умер И мы заберем его костюм. Уже будет неплохо. Но он пока падал, судя по всему, он с собой это самое. Вот это все растекалось. А, вот это я аккуратненько да приостановился, чтобы не разбиться, естественно. А, он застрял. А без костюм я смогу ему очень помочь. Блять, он же такой сильный типа. Заебись, он еще и помер. И Блинов дела. И помочь мы ему никак не можем. Но там что-то фиолетовым горит. Он там мир. А, весь пол стал красным. Ну... Но... В общем, минус один. Мне на самом деле. Тихо-тихо. Мне так интересно, найду ли я какой-нибудь семьи. Дайте тянуть-то. О! Взрывчатка. А, -а, а, ух ты! Я могу обратно превращать это дело в камень. И долго ли оно горит? Так, а далеко ли мне? Или мне надо вернуться в самое начало? Давайте попробуем. А в обратном направлении это не работает, да? Да, в обратном направлении это не работает. Жаль. Так. Ух ты, блядь. Ага, с нее начинается скальзывать. Разные механики игры, это прикольно. Так, а зачем я обратно наверх ползу? Так, стоп, я не понял. Ага. Только не соскальзывай. Так, уж нам сюда? Нет, нам обратно на лестницу. Только не отпускай. А, ну я как понимаю, вот там вот то, что вода стекала, нам как раз таки получается, да надо к ней вернуться. Вода стекала, вот эта штука стекала. А, то есть это на разные, а, блядь, это на разные клавиши вообще. То есть это наоборот, блять, стоп, я мог его спасти, под... блять. Подождите, подождите, теперь мне стало интересно. Блять, пойдем-ка к нему. Да. да, да, да, да, да, она превращает обратно Это дело Как есть Да Сейчас, обратно превратим в камень Ну пойдем поможем Сейчас она долго горит И выбросить я ее не могу, кстати Сейчас об этом догадался Понятно Бесполезно. Я понял Жаль Жаль То есть его полностью расщепило, мы поняли Ну хотя бы кости бы оставили, блин Или костюм Хотя бы костюмчик бы надел А, я не смогу носить этот костюм Он как раз таки, наверное, из той штуки Которую бы я расплавил Ой-ой-ой Блин, ее еще заряжать надо сильно. А, я не туда пошел. Лезь. Блин, я надеялся, что я его смогу спасти. Ну, типа, знаете, там ачивка какая-нибудь там дополнительная. Или это поможет какой-нибудь там развязке. Но нет. Нам просто показали, что их не спасти. Если они превратились в камень. Но мы, по крайней мере, об этом теперь в курсе. Бесит, что спринта нет. Что бы не нажимал, это все без полез. Так, чтобы за мной никто не пришел. Вот так вот сделай. Вот я знаю таких всяких. Еще придет кто за мной? По моим следам. А потом да, кажутся родственники. Типа, они просто отошли куда-нибудь, знаешь, там в поисках пищи. Или в поисках еще чего-нибудь. Ну, типа, одна из концов. Типа, ничего не делать. Ух ты, блядь. Сейчас мы прыгнем в воду и мои способности досведу. Блядь. О, нет. Так, подожди. Куда? Куда ты плывешь? Блядь, нам вниз. А, нам под воду. Подожди, блядь. я ничего не понимаю. Не очень удобное управление под водой, хочу вам сказать. Буду, пожалуй, вот так вот все рушить. Тону, тону, быстрей, быстрей. Я понял, я понял. Ух, теперь обратно. Ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже. Плыви быстрей. То есть можно утонуть? Уже оттонем, кстати. Есть где-нибудь воздух наверху? Отлично. Фу. Тяжело, понимаю. Ну что, пойдешь. но под водой, конечно, реально не очень удобно плыть. Блин атмосферник и все это дело. Так. Так, так, так. Как нам поступить надо? Нам опять под воду? А, нам туда. А, ну мы так, в принципе, дойдем. Так, если это разрушить, то что будет? Хотелось бы понять, что ничего не произойдет. Ой! Себ... Можно себя заблокировать под водой знаете это Вот, я заблокировал Ага, ну тут мы так просто не залезем, я понял Нужно прям найти входной путь А, мы сейчас всю воду затопим, я понял С помощью вот этой штуки Очень даже логично Это дело все стекает вниз так, Потом вот так вот делаем Потом же вот так же еще раз вот так вот делаем Вода распространяется, естественно По воде это дело А потом Оп Отлично. Теперь лезем обратно наверх, чтобы нас не остановило. И все это превращаем в камень. Прикольно разные механики использовать в этой игре. Создай или уничтожь. Но загадки весьма простые. Или только это, конечно, эпично. Каким-то шагом ходим, значит. Будет весело, если они обрушатся. Но рано или поздно мне этот факел потухнет. Что, ну, не так понятно. На улице тут почему дождь? А потух. Да, моя способность перестала работать. Осталось и то вот это даже не работает, он все, он бросил факел. Так, у нас два разных пути. Или. Пойдем-ка наверх. Пизда мне. Тут, видите, тут разные подсказки есть. Вверх крестик. Возможно, мне выше, еще выше не взялись. Я же говорю. А, мне нужно уронить Ага, помните, там камешек упал? Сейчас он приползет сюда И нас понятно Так, да, хорошо А как его отвлечь? Но ну, он смотрит именно проход До того, как мы полезем Значит, мы должны сразу уронить камешки И сразу же валить Правый именно. Вот он приполз Мы не И чиримся, и сразу же бежим Увидел, да как? Как ты увидел, блядь? Я уже за стенкой был, тварь Эстимчик, он мне не помешал Так, ладно, попробуем просто вправо пробежать Запалит, не запалит, интересно? Не запали. А он там так и останется, да, смотрите, это место? Все, я понял. Ну и что? Сезда. Не, нормально. То есть они, как ни крути, не хотели мне давать именно пройти через именно здесь. Хотя, может быть... О. Умершие люди, скелеты, я бы не по поводу Не, ну, жить хочешь поползешь, но все равно Я бы еще три раза об этом подумал Ну, агрессивный, опа, красный треугольничек Оранжевый треугольничек Что это значит? Это либо оставили те, кто вторгся сюда Либо люди ну, Но выбор невелик Я уже себя потерял Опа, лестница сломалась Так Туда опасно Поехали. Она как-то медленно едет. Можно ее? Не-не-не-не, дурацкая, идея. надо разогнаться Надеюсь, он запрыгнет сам. Очень на это надеюсь. А, или ты решил пол пробить. А, я понял, ты решил все-таки пол пробить, я понял. Ну, дело, что мы разгонимся и прыгнем с нее. Заебись. Так, сначала наверх. Блин, ну под водой плавать неудобно. Очень неудобно. Здесь как бы управление склоняется все к тому, что вверх это вверх, вниз это вниз, влево это влево, вправо, вправо. То есть на себя плыть. То есть нет вот этого эффекта 3D, я бы сказал. Это, конечно, упрощает движение героя. Но и также его затупляет. Так. Допустим. Ага. А, я понял. Я понял. Сейчас мы себе мост сделаем, смотрите. Хлоп. И поднимем все это дело. Ну, я же говорил, что мы сейчас себе мост сделаем. Да крути. Все, что ли? Застряла. Ой. А ч ⁇ и правда выше никак нельзя? Это просто можно будет выше сделать. Ну все. Тихо, тихо, не падать. Так, там опять какой-то знак. А, ну это толкать. А, я понял. Мне кажется, там не одна тележка. Да отойди ты от нее. Стоп, а почему она не толкалась? Я бы ее толкал вперед. А, может быть потолок. мы -то пригнуться можем, тележка-то нет. Хотя она была невысокая. блять, упал. Можно взять кирку нельзя. Блин, какие-то катакомбы. Пол, наверное, бедный уже. Сейчас придем к какое-нибудь сердце просто. Всего этого. Так, вот опять факела. отлично. Так, ну это ну хорошо. Ага, нас будет поднимать вода. Все, отлично. Да куда ты вниз-то, блядь, идиот? Я забыл про тему то чем выше что то что в воде вниз это вниз вверх это вверх только, только здесь можно клаплею право дать ну, залазь ага. ой вообще отлично да, почему ты... А, я понял, почему ты поплыл. Да, все. Вопросов нет. Я же дальше разрушал. Я думал, я буду стоять, короче. Да, блин. Буду дальше стоять. А... Меня будет дальше подымать. Сейчас как меня этими камнями... Прихуярят. Да блядь, я меня аж даже не задело, тварина. На тварь. Бери, бери. Эх, это надо было под воду уйти, да? Ну все, все, давай, поднимай меня потихонечку. Ну, загадка логическая. Все понятно, надо просто подня... до, определенной... до определенного момента подняться. А начнет ломаться, мы, естественно, уходим под воду. Это все ломается, падает. Ну, все логично, все понятно. Все как бы предельно просто. Так, сейчас дальше не хватит воды поднимемся еще. Вообще, я так и думал, что изначально мне надо так делать. Но я думал, блять, вот я там так спрятался, ну, очень аккуратный уголок. Меня даже не задело, но все равно меня убило. Что естественно мне не очень понравилось. Вот видите, туда же как бы место, чтобы спрятаться есть. Не сработало. Ползем обратно. Ждем, ждем, ждем. Ладно. Ой, ладно, ладно, ладно, ладно. Я сейчас затахнусь таким образом. Подышали. Валим. Да вали ты, блядь. Застрял. Что че там? Отлично, я справился с этим моментом. Эх, надеюсь, больше таких сейчас подстав не будет. Ну, тревает он, короче, в стенах. В этих саных стенах. Так. А, смотрите, у нас вот есть, судя по всему, выбор. Направо или налево. Налево мы можем залезть. Да и направо сейчас можем залезть, если нам воды... А, ну нам, нам так-то и надо туда, судя по всему. Просто надо вот это вот растопить лишнее. Лезь. Ага А теперь просто вот это вот Вот это вот растапливаем И все Подымешь повыше? Да мне должна, блять, мне не хватает А, а ч я мучаюсь-то? так же я могу залезть ну а я тут бля, то есть воды за а а, а сюда даже нельзя залезть а ой ой ой, ой задохну здесь Я не говорю, желанием здесь задыхаться. Так, а куда мне тогда? Надо еще как каким-то образом набрать больше воды. Ну, лезь. Ой. Или что мне надо-то? залезть там куда-нибудь. Не можешь? А, так он залезть не может. Но воды, по-моему, все-таки становится по чуть-чуть, чуть-чуть, да больше. Ну, вот это растопить. Понятно, это без Ладно, я там проход слева увидел. Пойдем туда. Не знаю, зачем я это делал. Вот он и проход. Но факел будет гореть только всегда до определенного момента. Что логично. Когда-нибудь он у меня потухнет. Действительно, что он под водой, блядь, не тухнет. Я, конечно, понимаю, как эти файеры работают. Но... Под водой они не такие яркие. Так, нам налево сейчас показано. Угу, есть лестницы. Нету лестницы. Все-таки мне не отпускать, что это за знаки. О, все, поту. Так, что-то мы сейчас будем скатывать, чтобы подняться наверх. Ага, понятно. А, это рубильник, стопы, надо его вниз потянуть. О! О, держись! Сначала сделаем вот так. Ага, ага. Теперь. Кто это? Кто это? Ага, она никуда не толкается. А, не толкается. А, его надо к чему-то прицепить Сейчас тележку, судя по всему, будем катить сюда Нет, не будем Или будем Блять, загадки нахуй Ой, Давай, подымайся в воду С воды, ты что, задохнуть тут решил? Так, для... а, точно же без факела Вижу там моторчик И... Ага. А уровень воды поднялся. Хорошо. То, что он поднялся, это, ну, я понял. Теперь хотим... А, и тележку вытолкнуть. Это радует Ее можно будет попробовать сейчас как раз таки Да, блядь, Пойди с нормальной стороны Какой-нибудь Бля, прям на рельсе О, Тяжело, да Ну что поделаешь Так, теперь мне интересно то надо в тележку Или рядом с тележкой ну давай, пускай блять, а как мне ее зацепить? А подожди, ты эту штуку схватить не хочешь? Нет, не хочет. Да, блядь. Не, он просто в нее бросает. Подожди. Ну, тут и так все понятно. Так, давай попробуем рядом с тележкой. Вот так. Да, блядь, не в ту... Да ебать тебя в ухо. Не в ту сторону крутишь. Не зацепится? Не зацепится. А, я понял. Все, до меня дошло. То есть хотите сказать, получится. Пускай, пожалуйста. Блять, куда ты крутишь? ебаный рот? А, еще успей, блядь. Ну, допустим, она превратилась в камень. Блять, крути, я тебе говорю. Дать еще успей. Так, поехали. Беги, сука. Когда она еще в первый раз, значит, опускается, надо успеть это сделать. Я, по крайней мере, так вижу. Стой, блядь, пожалуйста, остановись. Да е... Твою мать, я не успел зарядить. Ау... Так, думай по-другому, хорошо, думаем по-другому. Схватиться за нее мы не можем Что, естественно, мне не очень нравится Она там тянется, можно было бы всем весом Надавиться хорошенечко Когда мы ее тянем Способность мы использовать не можем Не успел А может быть... Подожди Если я сделаю вот так еще разочек прикачу. А, больше не становится. Понял. Теперь вы мне скажите, как мне успеть и туда, и сюда. Блять, понятно. Не то. Как мне успеть? Вот так-то, блять, -то, и надо было успеть. А, туда не надо. Оказывается, просто она бы не оттягивалась так. Если бы ее чуть-чуть спустить. Все, катись. Блин. Так, тут тоже есть свет Очень интересно, почему он вообще везде работает Учитывая, какая разруха сейчас во всем мире Будем считать это миру Блять, что, лифт, что ли? Куда это я? Не понял Вентиляция Закрыто, блять. Блять. Это было страшно. Живой целый. Живой целый. А это мы закончим. Продолжение будет в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Ага. Спасибо за просмотр. Пока.